Но ну, а перед тем как вы начнете смотреть это видео, хочу поблагодарить всех, кто участвовал в съемках этого видео, а именно участников моего дискорд сервера SCP World of Anomalies, Филип Дрожилов, Алекс Норфлин и Улыбака. Им огромное спасибо за то, что они участвовали в съемках этого видео. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Inτίed with time is О мой Бог, в зону входит мог, Нет им преград, Девятихвостый и лис отряд. О мой Бог, в зону входит мог, Нет им преград, Девятихвостый хвосты лис отряд. Они в комплекс командою вошли И разделились на группы по три Верны фонду без обвинения, Гвозды устраняют без сожаления Беги, если видишь, их точны как никогда Теперь на их прицеле ты не забывай про SCP Тебе не уйти, нечестно против девяти Нет, он попал Напичку доставай. О мой бог. Солн входит, мог. Это им преград. Или их после лиц отряд. О мой бог. Солн входит, мог. Это им преград. И тех посты лишь отряд. О мой бог И ведь и Бог, где им преград? Девять хвосты ли отряд? О, мой Бог. Что он находит, Бог? Девять хвосты ли с отряд? Девять хвосты ли отряд? Или тех после лес отряд. Цель устранена.